Местиции подходят к концу, кризис наступает, что делать? Вот прям сейчас биткоин упал и сразу некоторые покупает его, потом он вырос, потом он продают. И что происходит дальше? Это у нас кризис называется. Если что-то не так, напиши в комментариях, как по-твоему кризис должен быть? Как по мне, так как биткоин скачок. Я так еще проанализировал. Когда биткоин упал, например, он стоит в гривнах, это раньше он стоил 1 миллион 600 тысяч, и сейчас он стоит 1 миллион 300 тысяч чем-то. Это не точно, но с чем-то есть. Он упал еще, кстати, до 1 миллиона 200 чем-то тысяч, примерно, грубо говоря. Вот, и я так думаю, нужно делать теперь ячейки, это как не все вложить, если мы вложим все биткоин, то у вас тоже кризис будет, если во всю ячейку все положите. Слышали такое пословица Уже рассказывал, в принципе, про словицу, поэтому, если вы все вложите в один ящик, то у вас заберут этот ящик, если вы вложите хотя бы три ящика, как я сейчас сделал, ну, сейчас только два ящика положил. Точнее, один раз купил биткоин, когда он упал до биткоин. Был, 1 миллион 600 тысяч гривен один биткоин. Потом подешевел, думал купить. И он стоил еще 1 миллион. Это, наверное, 300, 1 миллион 200, нет, 1 миллион 300 тысяч гривен. Вот-вот-вот, в принципе, говорите, что 300, сколько там заработал? 200 тысяч гривен. Но это если вы вложили миллион то можете 200 тысяч гривен сработать. А если я вложу только 1000, то это еще раз меньше. Копейки какие-то получаются. Но в принципе, если вложить огромную сумму, то получится что-то огромное. попробовать можно. Сделать это сделайте 3 ячейки, потом второй я сделал раз когда биткоин еще упал. Э, третий не сделал потому что не успел побоялся и бабах он вырос думаю сейчас продать один ячейку но знаю что там комиссия забирает огромное так что переждем когда я снова биткоин вырастет или он снова упадет но да я смогу уже как я тот раз побоялся еще раз купить будет три ячейки поэтому сделайте себе тоже из одной сделайте разделить на три э, можете калькулятором воспользоваться или прикольная штука таблицы если буду таблица онлайн или на компьютере это значит вы подождите умножение насчет деления вот не знаю ну, какие-то формулы вроде бы добавление автомат можно деление вот не пробовал Менноржение вроде бы говорили, но тоже не пробовал. Но добавление добавляет что все дело. Такая легкий способ для инвестора как раз пойдет. Я создавал тест. Можете пройти также. У нас есть твоя таблица. Тоже экспериментируем. Ведь нам нужно идти вверх, а не вниз. Пробуем что-то новое. Всем удачи и пока.